Друзья, Всем привет! Это четвертый выпуск нашего сериала про красно-белые регионы. И сегодня мы отправляемся в Тулу. Коллектив Тульский очень известен. Давным-давно уже болеет за Спартака, гоняет на все возможные акции. Поддерживаем команду как в Москве, воездах и также в своем родном городе. Сегодня мы идем к братве. И, соответственно, это будет очень мощный и хороший выпуск. Поэтому сразу же заряжаем плотный, мощный лайк. Ой-ой-ой-ой-ой! Кто это едет это у нас? Здорово, пацаны. Как Тогда Тулу едем в Погнали. Погнали. Погнали. Как обычно наши друзья из Тревелинг Крауд поддерживают нас в этом формате. Ну что, парни уже улетели, а мы полетим за ними. Любители фанатов, четвертый выпуск красно белой Регионы, Красно-Белые Тула. Погнали. Yeah. Yeah. Свет, конечно, хороший, блядь. Ну, по, по комфорту, как опыт. Комфорт, просто блядь, невозможно. Так, стоп. Кто звонит? -то? Братишки уже. Алло, да, Сань, здорово. Не постанова. Но мы уже рядышком, да. Помнишь мозг, где команды встречали? Конечно, да, помню. Видосы готов показать. Есть. Ну, да. въезд, Покажи, да. вам, так, ну и ч. Суп екс. Сейчас посмотрим, блядь. Я думаю, минут 20. 20 минут, да. Все, давай. Да. А Все, давай, сейчас будем. А? Давай. Короче, позвонили пацаны. Вот помните, где типа команду встречали на мосту? Флешбеки, блядь, с Вьетнама Час? подъехали. Конечно, помню. Что-то придумали, наверное. Твой прогноз. Моя ставка. Блядь, давай так, нахуй. Моя ставка, что там будет Васина растяжка. Вася на лицо. Вася на лицо, бля, <laughs> где И надпись, где Вася? Где ребят, да, Где Вася? Вы знаете, где Вася? Знаешь, где Вася, не Знаю. знаю. А я вот не знаю. Может быть, попросим ну, написать Пишите в комментариях, ваше Вяческое, где Вася? Ладно. Опять назад сажусь? А только по сыну и поедем, ладно? Давай. <laughs> а <laughs> я пока, блядь, пойду назад туда, по <laughs> Вот это красавцы, блядь, блядь. Мы подготовили растяжку Тула против Фанайди. Такой растяжка они нас встречают на четвертом нашем выпуске Краснобелые регионы. Я думаю, что мы заслуживают мощного и жирного лайка. Парням отдельный респект. Ссылки на них прилетают прямо сейчас. Ну а мы, вы уже поняли, заезжаем в Тулу, поэтому сейчас начнется основная часть нашего выпуска. Все против Фанайди и Тула в том числе. Здорово, парни! Здорово! Да -да -да. Не постанова, между прочим! Ну а что, друзья, мы в Туле, как вы уже могли понять, находимся в самом сердце Тулы Это Кремль, Тульский Кремль Вчера парни нас неплохо встретили на мосту с растяжкой, все как положено да -да -да. Тула против Фанади, как, собственно, и все правильные пацаны Парни, ну что, начнем, начнем выпуск. Четвертый выпуск Красно-белые регионы, Красно-белая Тула, Тульский Братва, расскажите о коллективе как давно вы начали двигаться, какие темы, как гоняли по выездам, когда мы еще гоняли. Ну, в общем, про коллектив. Давайте начнем. Наверное, нашу историю можно начать, считать с 2008 года, где обычные тульские ребята ездили на Спартак, ездили по отдельности, потом познакомились и решили гонять вместе. Можно назвать это КБ Тулой. Получается, мы стали набирать народ и активно гонять в Москву. Да, вот, например, ну, на Лигу Чемпионов мы увозили состав по 150 человек. Сколько? 150. 150 тулы? да, да, да, да. да, да. Тулы? Поезд целый захватывал. Два так... больших автобуса. Ты Но со себе? временем образовался костяк, который понял, что нам не интересно просто ездить на футбол, а хочется двигаться. И получается, что зимой 2012 года в одном из кабаков Тулы у нас был сбор, и мы решили, что... 150 человек! И мы на этом сборе приняли решение, что создаем коллектив и будем проявлять инициативу не только поездками, но и в других делах. Так что 1 февраля 2012 года дата основания Тульской. Парни, расскажите, как давно вы как регион вступили в ультру, так это можно назвать, и с кем у вас из ультры, что в ультре очень большое количество коллективов, это известный факт. Может быть, с кем-то у вас есть определенная дружба, с кем вы чаще какие-то совместные акции проводите, там рисуете графики и так далее. Ну, в свое время э, в Крикс вел блок на Фратри, касающийся регионов и активной поддержки. И мы э, решили написать ему то, что хотим двигаться с утрой. И получается, что мы первый региональный коллектив, кто вступил в Ультру. И с того времени нас начали под, э, подтягивать на раскладку перформанса, на первые акции, на все... Такие интересные движухи, то есть мы с того времени регулярно в этом стали участвовать. Расскажи немного про дружбу с коллективами, когда мы решили стать не просто регионом, а именно инициативной группой, мы познакомились также с парнями из G7, которые мы вместе прям до сих пор общаемся, плотно прям дружим, это наши братишки, они нас как раз таки в то время помогали, таскали, в общем. Также имеем плотное общение, дружбу с братишками из Бригейд, со всеми коллективами Ультры, также с региональными коллективами, это КБНН с Нижнего Новгорода парни, получается Иштайл, РВСУ в Оренбурге кей и другие регионы, Питер. То есть в Питере два коллектива. Мы прям с ними тоже очень дружим. Это коллектив Питерский и Hands of the Painter. Вот. То есть всем парням привет, то есть всех, всех уважаем, любим, ценим. Сейчас именно активных мы насчитываем 20 человек. Но у нас есть парни, которые не состоят в коллективе. Они нам помогают, они приезжают на граффити порисовать с нами, они э, могут помочь нам финансово, когда мы испытываем там трудности, то есть закупиться там краской и прочими другими делами. Э, в среднем, вот так вот, если считать тульских, бывших тульских или около тульских, то нас можно смело, ну, человек 50-60 точно насчитать. А угу. вот. это С тех пор, до сих пор, как бы, вот э, активно двигаемся. Мы приехали на спортплощадку, да, да. В общем, это, как я уже понял, ваш коллектив не просто гоняет <социт> за спортом, <социт> еще да, есть какая-то правильная дисциплина. Расскажи, пожалуйста, как у вас все это протекает в коллективе. Как ты правильно заметил, кроме выездного угара, чада и кутежа, мы стараемся заниматься спортом. Регулярные тренировки по боксу у нас происходят. Принимали участие в турнире под эгидой ультры за твои цвета открытый ринг, по определенным причинам не получилось вывести очень много людей. Но мы привезли наших парней Они выиграли свои бои вот, Мы прям Гордимся парнями Смотрим на тенденцию такую, что во многих -коллективов, э, коллективах все занимаются спортом. И мы не хотим в этом плане отставать и хотим быть физически развитыми. Как давно вы так вот собираетесь, э, ну, действительно занимаетесь спортом? Э -э, стараемся заниматься как можно чаще, то есть э, 2-3 раза в неделю стабильно. Ну, давай, ты меня попросил, скажу сразу, Саня говорит, Серег, будет желание, возьми с собой там какие-то ну, спортивные вещи, оля. А не хочешь ли попробовать с нами? Я говорю, парня, ну конечно же хочу. Что mm -hmm. я скажу? Нет. Поэтому мы сейчас идем переодеваемся. Да, конечно. Ну, пойдем говорю. немножечко поработать. Побоксируем поработать. Почему да? нет? Дадите yeah? мне по шишке моей лысые. Я столько, какая шишка лысая, Дадите мне по моей голове, немножко, чтобы эти мысли пришли в чувство. Или как, уже поплыл, уже боюсь. язык уже заплетается. Ладно, что, погнали? Погнали. Закрывай камеру. Пробежались немного. Задышали. Сразу же, моментально задышали. Ну а сейчас будем что, боксировать, поэтому прощаюсь заранее со всеми. Удачи тебе. Спасибо, брат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Switch up the flow Show Чувак, на самом деле тема э, очень мощная. Последний раз я занимался какими-либо денаборствами лет наверное, 8 назад. Ну и все там, как, как обычно. Абик закончился, потом что-то впаду паду что-то футбол начали играть, потом веса пошли в моем животе больше. Вот в итоге приехали в Тулу. Вспомнил, обалденно. На самом деле, блядь, ностальгия. Ну, те, кто там занимается, наверное, меня поймут. Короче, мощно, мощно. Туликам огромный респект. Честно говоря, руки уже вот просто висят, как будто, блядь, два бревна. 50-килограммовых на них. Друзья, тренировка закончилась. Огромное спасибо ребятам коллективы Тульские огромные молодцы. Спорт это жизнь в любом случае, несмотря там на все приколюхи по жизни. Ребята делают хорошее дело, за что я огромный спасибо. Спасибо, парни. А мы идем дальше. Борик, что скучаем-то? Родник, здорово! Слушай, на самом деле не скучаю. Я тут сижу в Винлайне, во-первых, выбираю любимую команду. Если ты не знал, там у них есть такая тема. Выбираешь знал, люб... Объясняю. Выбираешь любимую команду, и твоя команда идет в топе. Пока что в топе почему-то синие, бело-голубые. Очень странно. Но об этой теме мы расскажем в следующем выпуске, братва. Ну а вторая тема, почему я здесь, собственно, сижу в этом лесу один, да потому что хочу выбрать победителя вот этого прекрасной футболки. В том выпуске Краснобелые Регионы мы обещали, что выберем победителя, который заберет эту футболку с автографами игроков. Подгон от наших друзей из винлайна. Ну что, пришло время, выберем его, да? Да, Сто процентов выберем. Друзья, ну что, выбираем выпуск на ютубчике, выпуск Краснобелые Регионы, переходим в какой-то рандомный сайт, а, нашел просто по первому поиску Выбрать победителя По комментариям на YouTube. Вставляем ссылку Смотрим Красно-белые регионы КБ Екатеринбург Загрузить данные Все комментарии есть Мы выбираем случайный комментарий Пишешь? Одним кадром парни пишем Погнали Какой-то Сега. Короче, Сега, Екатеринбург, красно-белый город. Сега, uh, вот еще раз твой профиль. Uh, ты выиграл футболку. Получилось символично. Если ты действительно из Екатеринбурга, то значит эта футболка полетит. Тебе, но уже без нас. А Друзья, поздравляем все Сегу в комментариях. А, мы идем дальше по этому выпуску. Поэтому не забываем, что в нашем Телеграм-канале очень много идет розыгрышей. Ну и а Красно-Белые регионы. Будем потихонечку какую-то такую тему интегрировать. В этом выпуске тоже будет небольшой розыгрыш в конце а, этого выпуска. Поэтому смотрим до конца. Ну что, все как обычно, честно. Все справедливо. В Инлайн спасибо за подгон. Ну и этот подгон летит в Сеге прямиком в Екатеринбург. Мы с ним свяжемся обязательно. И вам в Телеграм-канале расскажем действительно ли Сега болеет за «Спартак» и действительно ли он э, находится в Екатеринбурге. Продолжаем выпуск? Да. Yeah. Тогда я присяду, а ты иди, откуда шел. Отдохну чуть от тебя, пустой, бля. Друзья, время 5.42. Мы проснулись и едем сейчас с ребятами в Москву провожать команду на сегодняшний матч против «Динамо». Короче, вот тоже пример Ближних, так скажем так, регионов да, К Москве Какая-то ультра Без проблем собирают, Собираются парни, снимают маршрутку И гонят в Москву Соответственно, мы приехали в Тулу ну Естественно, мы едем с парнями сейчас в Москву Провожать команду на футбол Заряжать их на победу Как это было, все помните, перед кубком Надеюсь, что сегодняшний наш ранний подъем Он не пройдет даром И мы сейчас приедем в Москву Встретимся со всей братвой, проводим команду на сегодняшний матч. И Спартак нас сегодня не подведет, а потом, что самое интересное, мы пойдем обратно в тулу и будем стрельф футбол здесь, парни, там сняли какое-то помещение. Короче, должно быть интересно. Сегодняшний день должен быть по-настоящему насыщенным и красно -белым. Трех слушай, скажи, пожалуйста, вот сейчас мы едем в Москву. Я уже сказал там, рано утро, да, И так далее. Скажи, пожалуйста, ваш, ваш коллектив, как часто выбирается в Москву? Понятно, что ехать совсем чуть-чуть. Ну, там два часа, это в Москве. Но ну, все же, как часто вы выбираетесь на различные какие-то мероприятия, которые проводят утра, может быть, сами там что-то придумываете и в Москву. Ну, как у вас налажена логистика до Москвы и обратно в течение года? Ну, так как мы коллектив региональный, мы хотим проявлять активность, мы стараемся при каждой возможности посещать мероприятия в Москве, когда нас зовут, например, ездим. На турниры футбольные, турнир памяти, турнир ультры. Стабильный каждый год? Да, это нам, мы любим там участвовать, иногда даже отбиваемся результатов. Также турнир по боксу стараемся посещать. И также активно участвуем с ребятами из дружеских коллективов, ездим на граффити. Вот недавно, например, ездили провожать команду перед матчем с «Динамо», вот надеемся, что даже наша поддержка помогла э, команде. Ну, безусловно, помогла, потому что тема с Это вообще была знаковая тема. Мы все живем одной идеей, ребята легкоподъемные, у нас одна цель, и мы ее достигаем, поэтому никого не приходится уговаривать. Это наша жизнь. Серег, я видел фотографии там, у вас в инстаграмах, да там запрещенная сеть на территории Федерации, кстати говоря, у ваших ребят э, был у москве то выезд. Где там какой-то происходил, гитара, что -то, какой -то слэм, там, куда вы гоняли? Куда? Это один из последних выездов, уже во времена Фанайди, двойка играла в Волгограде. Мы решили угореть, съездить по школу, набрали полную маршрутку народа, взяли с собой гитару, алкоголь, в процессе поблудили, пошли песни под гитару, слэм, угар просто... Адовый выезд, есть много видосов, было очень смешно. И ради этого и стоит гонять на выезда. проводы команды на на принципиальный матч. Для нас сейчас самая большая трагедия, что мы не можем ходить на стадионы, поддерживать команду, находясь рядом с ней, да, внутри стадиона. Мы пока можем это делать только вот на таких каких-то мероприятиях или где-то еще их искать. Для нас это большая трагедия. Наши рули движения Спартаковского решили, что с начала этого года будет бойкот. Мы его полностью поддержали, никто из нашего коллектива, ни один человек его не нарушил и будет продолжать до того момента, пока этот э, закон не отменят. Я считаю, и все мои парни, мы считаем, что э, все те блогеры в телеграм-каналах, которые э, гоняли и гоняют активно, они... Сейчас освещают то, что они ездят на футбол, несмотря на то, что уже рулями принят бойкот. Я считаю, что они расшатывают лодку и неправильно поступают. Также все, кто ходил и ходит на футбол, они все подрывают наше имя «Спартаковское». То есть все должны максимально прислушиваться к лидерам. Лидеры, они на то лидеры, чтобы решать. Должен быть вожак. Все должны слушать вожака. Нравится или не нравится. Это все делается во благо нашего движения. Потому что мы не должны терпеть такое вот отношение к болельщикам. У нас просто отняли дом все то, чем мы живем, помимо своей, так сказать, личной жизни. Вот, поэтому мы поддерживаем бойкот и будем делать это до конца. Еще раз, соцсети ребят перед вашими глазами. Переходим, поддерживаем пацанов в Телеграм-канале. Давайте сделаем максимальные им охваты, потому что парни делают грамотное дело. Сегодня вот мы приехали из Тула сюда, сейчас у нас все уже маршрутка, мы идем смотреть футбол в Туле. А, и, в общем, покажем, как это будет. Прямо буквально, как обычно, для нас это, блядь, 3 часа, там 4, для вас несколько секунд. Братан, ну, да. закрывай камеру. There it had and You know where I take it and you know I do it well When I come through, better show up with spec. I ain't want nothing but that motherfucking check You can catch me at your door You can always play, don't say to me Come and go Don't fuck with me, don't fuck with me If you hold back, just remember this please, oh what yeah. Ладно, что мы грустим-то. Начало чемпионата. Динамо там, ладно, с горем пополам 1-0. Они там тебе будут радоваться весь сезон, понимаешь? А там Ой, стиль блядь, стиль Спартак обыграли, да, ну да, да ничего. Ну, молодцы, поздравляем вас! Здорово! Кубка! Я предлагаю вам выпить квассу. То, чтобы динамовцы порадовались в этом сегодня разочек. И больше у них не было этого повода. Согласен. Да абсолютно. Ладно. До дна. Давай за тебя! Маски, блядь! Это вообще что, блядь? Давай, за тебя выпью, блядь! Не знает, куда я! Ну ч, го! Го, го! Погнали! Go to the street! Every day! Together forever! Погнали! I was praying on my downfall We'll get the choosing the cats have their souls in the grave I'm a star, right? Gotta bark, right? I induce pain I am Luke Kane Mixed a Bruce Wayne I'm a dark knight Watch your gaze. Yeah. Got a hard bite I'm a dog I the leash, better talk right Bet I do this Not a new kid Been a student You're a doofus On the real Leave you clueless When I shoot shit Style too crisp And I let it all hang out Like I knew this Oh, you wanna know who I am Парни, ну понятно, живете в Туле, постоянно матч Спартака, на котором мы ездили, вечно разъезды, разъезды, разъезды. Не можем пройти, не можем не пройти мимо темы выездов. Если у вас какие-то рекорды по выездам, например, по численности, либо по там. Человек посмотрит, вы золотые сон бьют. Какие-то самые угарные истории, там, что есть в памяти? У нас. Есть один наш очень уважаемый человек, который пробил золотой сезон. Он посетил все официальные матчи нашей команды. Это был 2014-2015 год. Вот. И помимо этого он еще пробил все гостевые матчи Спартака 2 в тот сезон. Вот. Это наше такое самое сильное достижение. Есть парни, которые около 100 выездов пробили. Вот. То есть В этом плане стараемся не отставать от всех. Казань. Две Маленькие две истории. Первая история, мы ездили в Казань в 2014 году, два раза тогда было в апреле и в августе. И два раза подряд наших парней принимали копы. Классика Казани, в принципе, да? Просто, да, классика, то есть парням дали по 15 суток. За что? Им не понравились их татуировки. Да. и наклеечки да. вот и то есть <смех> их за это притянули задержали до матча после матча мы их ждали передали им деньги еду все что было и поняли что их не отпустят мы уехали мы держали связь как бы чтобы Парней не оставить в беде э, искали адвоката, но в итоге там так получилось, что их досрочно все-таки освободили. Да, досрочно. Да, да то есть мы, мы нарисовали граффити, которые э, покажем в выпуске обязательно, э, мы вот, поддержали парней вот, граффити деньгами морально, то есть не бросили в беде. И получилось через несколько лет, э, в ковидный год. В 2020 году мы приехали в Казань. Знаю, угадай, вас опять приняли. <с principio> да, мы шли <sh> <с antiquated> по улице Баумана, никого не трогая. Но к нам было повышенное внимание. У нас был состав, ну, несколько человек с разных коллективов. А Тульский, УБ, Питерский, ХТП, G7 все вот были, как бы все братишки рядом, идем. И до нас товарищ майор докопался, сказал, ну, то, что нормально себя ведите мы конечно сказали мы себя нормально ведем никого не привлекаем то есть отстаньте от нас грубо говоря уж заходим в бар э, за угол и тут же просто приходит целая рота этих товарищей э, и нас всех просто переписали повязали в автозаке отвезли в отделение э, промуржи, промурыжили 4 часа вот и отпустили то есть э, непонятно для чего все это но как бы вот привлекали внимание чем-то, и как бы были такие истории. В общем, есть еще один, одна интересная история. 2012 год, парни собираются на выезд в Самару. Не в Казань. Не в Казань. Давай. Ты же сказал, что в Самару, тебя спрашивают, да? Собираются в Самару, приехали на московский вокзал, ждут свой поезд, видят, стоит парень бородатый в красно-белом шарфе. Стало интересно, кто это. дошли познакомиться, оказалось, что это серп, который учится в Туле. Так у нас... Тульский серб Тульский серп. Где еще такого встретит Так с ним мы познакомились, наладили общение. Выяснилось, что он большой фанат Сорвенной Звезды и Спартака. И до сих пор мы с ним поддерживаем связь. Он один из нас. не привет. И вот благодаря ему мы, кстати, Первый раз загоняли э, в Сербию, вот узнали, что такое сербское гостеприимство. Э, теперь мы регулярно гоняем в Сербию, если есть здание, он нам всегда помогает, если его нет, то его друзья э, всегда с нами, то есть э, вообще ни в чем все не отказываем. Вот, э, русы, сербы, братья за век. Стараемся гонять на Евровоезда, то вот, есть последним можно отметить Варшаву, э, также Марибур. Э, парни у нас участвовали в известном... Э, Замеси в Бельбаву. Да. а Ваши. еще... Ну еще можно отметить матч в Салониках, тогда было без гостевой трибуны, но наш парень оказался на а, этом писался, матче, да, был да, на да, стадионе. Да. Это тоже одно из наших достижений. Круто, круто, это заслуживает уважения. Парни, а... куда вы меня привезли? Что это за место? Ну я так понимаю, тут депо, трамвайно, здесь что? Расскажите, чем мы тут делаем? По сути, это историческое место для тульских. Здесь в свое время был гаражный кооператив. Мы здесь сделали свою первую граффити-работу «Спартакультурос». Здесь у нас была первая граффити-войнушка с местными конями, потому что это граффити часто перебивали, мы его часто восстанавливали. Граффити «Спартакультурос» четко просматривался со всех ракурсов. Это не нравилось местным коням и они часто его портили, Ну, а мы часто его восстанавливали и все это продолжалось до тех пор, пока гаражный кооператив не снесли. Так что мы, в принципе, не стоим на его месте. Во-первых, мы считаем, что Тула красно-белая должна быть в красно-белых цветах. На протяжении всей нашей деятельности мы делали и делаем очень много граффити, которые естественно, перебиваются, Перебивается однодневными конторками, то есть мы тут же исправляем в правильные цвета и так Сохраняем город в правильных цветах, в красно-белых цветах. Ну, в общем, основные это кони, да? Какие-то динамо, что-то еще? В общем, Ble кони, когда приезжает э... Приезжали. Приезжали, да. Приезжали. приезжали. ребята там с Питера вот сидит, перебивали, коней часто перебивали, э, динамо. Ну, все, кто вот приезжает, они оставляют за собой такие вот пакости, так скажем, и мы <скуждая> это все... <с intend> чистите. Чистим, чистите. <час> да, то есть, э, город у нас э, в правильных цветах остается. Вот. А так в Туле вот именно арсенал вот, они э, любят тоже иногда поднасрать, так скажем. Правильно, правильно? Да, да, вот. Поднасрать, они же с конями дружат. Да да, да, да, то есть э, пытались что-то с нами воевать, но мы их не рассматриваем как врагов, как бы у нас основные оппоненты это вот, кони и ну, Динамо, локомотив Зенит. Все. Thank you. Хорошая тем, что буквально 5 минут там на любом транспорте, на самокатах, либо на машине, либо на такси, ты можешь посетить кучу локаций, интересно. Мы сейчас находимся практически, ну, не в центре, да, там города, короче, в парке, в центральном месте города, где куча молодежи, людей и так далее. И на фоне нас находится прекрасная надпись. Ее отсюда плохо видно, мы вам сейчас ее покажем. Графики Касаева. Там вода. Расскажи об этой теме. Я сейчас немножечко вам расскажу, где мы находимся Мы находимся на Пролетарской набережной Это место, которое посещает молодежь и все жители города Оно находится на стыке Пролетарского района и Центрального То есть здесь очень большой поток машин, людей и так далее Здесь на воде есть колонна мы очень долго вынашивали идею, что там нужно сделать граффити, чтобы все видели вот красно цвета. Получилось так, что вот, да, вот мы сделали граффити там четыре буквы, которые все знают ФКСМ, футболку yeah, ну вот, собственно. Да, как бы. Такая же сила сильная. Да, да, да, да. Вот и это граффити, оно уникально тем, что его трудно перебить. Вот, то есть э, ни враги, ни коммунальные службы его до сих пор не тронули, оно уже висит довольно продолжительное время. Сколько а, оно висит? А, оно висит, получается, около двух лет. Вот, а как каким образом мы его сделали, э, я рассказывать не буду, напишите в комментариях, как вы думаете, вот, каким образом эта граффити там появилась. А те, кто посмотрит из других цветов, вот вам тоже квест, попробуй перебей. Да-да-да. Ну, сильная тема, сильная. Ну, подписчики, погнали. Находимся, ну, также, не отходя от кассы, в центре города, администрация ваша здесь. Много, что связано с этим местом. Сюда всегда все перли в сторону стадиона. До стадион где-то минут, может быть, 15. Сам стадион, матч Арсенал-Спартак. Вашему коллективу 10 лет. Вы, я знаю, что вы делали много перформансов. Ну, естественно, как правило, регион, где играет Спартак, он делает на трибуну пер. Расскажите о ваших перах. Первый матч Арсенала с протоком в Туле. Мы с друзьями из G7 решили сделать, так сказать, небольшой перформанс. Ребята нарисовали портрет Оленечева. ну а мы как бы, совместно с ними сделали растяжку. Это был наш первый опыт в этих делах. Спасибо парням, что, так сказать, помогли нам, и мы набрались опыта, чтобы... В этом плане дальше развиваться. Затем был наш перв «Борис везде и всегда». Это рисованный баннер на всю трибуну. Мы победили 1-0, несмотря на сложную игру и погодные, тяжелые погодные условия. Считаем гордостью наш перформанс с Николаем Петровичем Старостяным и баннером на всю трибуну «Спартаковцы» тех, кто в игру вкладывает душу. Считаем, что он у нас получился красочным и красивым. Слушай, ну еще хочется отметить, ну, с моей стороны, а, очень вашу крутую акцию. Я не помню, было два года назад, по-моему. Мы ждали команду в Туле, как раз-таки возле того моста, где вы вчера нас встречали. Да 2020, да, 2020 год. Я помню, там было очень много народу, все это было подготовлено. А, все мы выстроились на дороге и встретили команду огнем и растяжкой. Растяжка была всегда рядом. Хотелось бы небольшой предыстории. Это были ковидные времена, и мы... Была информация, что не будет гостевого сектора и матч пройдет без нас. И мы решили, что мы не можем это оставить как бы, без нашего участия. и Поэтому собрали весь наш актив и нарисовали растяжку, купили файра и поехали на трассу встречать команду. Это было круто. Парня, сейчас Тул уже вылетел из премьер-лиги, а матчей здесь нет, чем вообще занимаетесь, помимо того, что там какие-то акции есть, соответственно, чем ну, еще? Что ну, смотри, это, футбола нет, но зато есть хоккей, у нас играет молодежка, и это, смотри. И... Не, ну смотри, это, футбола нет, но зато есть хоккей, у нас есть тульская команда, которая играет в молодежной хоккейной лиге. А Тупо там есть пар... там академия Михайлова. Ага. Она играет со Спартаком. А, себе не знаю. То есть мы каждый раз собираем а, как можно больше количество наших ребят. Даже ну, приезжали ребята пробивали выезда с разных там, с Москвы и с разных регионов. Вот, и как раз таки в этом году следующая игра МХК «Спартак» в Туле будет 14 ноября. Да, это понедельник, но надо по-любому... Но до Тула ехать не день, понимаешь? Как бы да, Поэтому... то есть, э, пару надо часов сорваться. с Москвы, я думаю, ребятам было бы неплохо сорваться и приехать. Мы всех всегда ждем как бы. Слушай, прикольное мы, тело. Да? Ну, мы думаем, что-нибудь красочное намутим на этот матч. Обязательно намутим. Кто же гуглит сейчас себе? А что гуглить билеты Ты не да. На машину сел и поехал. Да, все, поехал. Получается, увидимся в ноябре. Да, да, надеюсь, все приедут, конечно. Возьмите себе на заметку обязательно друзья, этот выпуск подходит к своему концу, все хорошее, рано или поздно заканчивается. По крайней мере, этот выпуск заканчивается. Я безумно рад, что мы к вам приехали. Красно-белые регионы, четвертый выпуск, наших сериал про регионы набирает обороты, мы не останавливаемся и благодаря таким пацанам. Этот формат жив и будет жить еще очень долго. Парни, жму руку, спасибо вам огромное. А приехали, молодцы. Да, Я вам желаю процветания, вашему коллективу, всей браты братве огромный привет вещь, может быть, что-то добавить уже в конце? Я бы хотел немножечко закончить рассказ про наш коллектив тем, что мы не просто инициативная группа, активная. У нас больше, чем коллектив, мы семья. Это громко, наверное, для кого-то сказано, но так и есть. То есть у нас любая беда, любая радость, мы все вместе это переживаем. Мы друг с другом как бы на связи 24 на 7. То есть всегда мы друг от друга не отдаляемся. Вот, и как бы всегда всех ждем у нас. То есть, я знаю, что в Туле есть активные ребята, которые хотят быть в движухе. То есть мы всех ждем у себя в рядах. Короче, друзья, как мы уже говорили в этом выпуске, у пацанов есть свой телеграм-канал, свои соцсети. Вот их телеграм-канал. В нем в описании есть способ связи, так скажем, поэтому, ребята, все, кто из Тулы болеет за Спартак, либо там из соседних городов, там деревень, не стесняйтесь, пишите пацанам, они со всеми встретятся. Мы сами, когда были молодыми, также, в принципе, не знакомились между собой. Потом все это образовывалось какой-то коллектив и начинали гонять там. Поэтому у кого есть бешеное желание помогать и развиваться в ультрастематике. Неловкого не ловить, ничего в этом нет такого, правильно? Конечно, конечно. Поэтому и обязательно подпишитесь на телеку пацанов. Ему будет очень приятно. Ну что, может быть, небольшой розыгрыш? Забыли совсем про розыгрыш. Наши братва любят все а, эти конечно. конкурсы и подарки, да, подписчики мы наши. Ну что делаем? Давай, давай, давай, даже Тула. Чем славится Тула? т.д. Тульский токарев. Оружейные заводы. Пряники. Кремль. Остановимся на пряник да, конечно Короче, условия конкурса следующие Парни рассказывали про граффити на воде Кто пропустил, чуть перемотайте назад В общем, условия такие Нужно написать в комментариях Как ребята рисовали это граффити Ну, как вы думаете, как они его нарисовали Там разные могут быть способы Поэтому пишите в комментариях Если правильных ответов будет несколько Мы рандомным образом выберем победителя И отправим ему 5 тульских пряников Конечно Осилим? Конечно Конечно Самые свежие пряники к вам приедут. Все, братва, поэтому ставим лайк этому выпуску. Красно-белые регионы, красно Тула, тульские, Заканчивается. Это было хорошо, по-настоящему хорошо. Поддержите выпуск, лайков. подпишитесь на наш канал, потому что нас смотрит 70% без подписки, а это очень плохо. Для нас, наверное. Поэтому, братва, всем огромное спасибо, еще раз спасибо вам. Фу, не хочу прощаться, но семья ждет дома. Все, пока. Всем удачи. Закрываю камеру.